Друзья, добрый день! Сегодня у нас расширенное видео по поводу чистки печени Мифов, связанных с этим И результатов, к которым могут привести вот такие заблуждения Всевозможные методы чистки печени от шлаков и токсинов Давно пользуются популярностью в народе это направление, скажем так, альтернативной медицины обрасло массой мифов Но помогает ли подобные процедуры избавить печень от мусора И нужна ли вообще сама вот эта чистка самой большой железе нашего организма Многие люди на вопрос, для чего нужна печень не задумываясь, отвечает, она очищает наш организм от вредных веществ. Да, это так, но лишь от счастья, друзья. Во-первых, вредные вещества из организма выводит не только печень, но и почки, кожа, легкие, Человеческое тело хорошо само наводит уборку и без вмешательства извне. Надо только не мешать ему. Я об этом постоянно говорю. Я об этом постоянно говорю. И не устану говорить. Не мешайте своему организму. Естественно, я наживу в сегодняшнем видео много врагов среди распространителей подобных мифов которые я не знаю по какой причине либо денег денег зарабатывают либо просто зарабатывают себе там что-то имидж какой-то известность или еще что-то вот. но зарабатывают они это все на вашем здоровье друзья на вашем здоровье, и даже не задумываясь порой, что все это может привести к летальному исходу Ну Это худший вариант, конечно Во-первых, Во даже если вы употребляете много алкоголя и, скажем так, нездоровой пищи в печени и других органах шлаки, так называемые шлаки, не скапливаются. До определенного момента, пока вы здоровы, еще здоровы, естественные механизмы организма успешно справляются со своей работой и полностью выводят из организма вредные вещества. Если же нагрузка на систему оказывается слишком велика и все это дает серьезный сбой. Дело в таком случае уже дело не ограничивается легким недомоганием или еще чем-то за комностью, надуманной. Это уже ведет к серьезным заболеваниям. В худшем варианте это цирроз и рак печени. Вот. И все это предотвратить, все вот эти осложнения – Помогут не чистки, а лишь единственный такой вариант – это здоровый образ жизни, правильное питание вот, и, естественно, обследование, чтобы знать, что творится внутри нас. Вот. Не, в корне неверны те выражения, которые обещают каким-то каким количеством продуктов, пускай даже и хороших продуктов необходимых, избавить вас от всех болезней. Но ну, это нереально, люди, задумайтесь, вы же умные люди. Как можно там? Мы годами убиваем свой организм алкоголем, там всевозможными продуктами, жирами. Плюс еще экология у нас оставляет желать много лучшего. Стрессы постоянно это все пагубно влияет на организм. Вот. и вдруг там пять там или 10 продуктов э, каких-то является волшебной таблеткой, поел. Вот я даже видел такие в интернете э, заблуждение, введение вас в заблуждение, что вот я кушал овес и стал здоров как бык. Ну это я образно говорю, вот. это вранье полное, полная ложь, не может быть такого. Да, овес полезен, я сам пользуюсь овцом, там, э, пока в деревне жил, кисели из овса делал, там, настойки парил. Парил просто овес, в русской печке ставил на ночь, там уже в протопленной, он оставился, вот. и потом пил Сейчас вот живу в городе Дом, к сожалению, сгорел в деревне Я просто покупаю геркулес грубого помола Здесь такой монастырский геркулес Он самый грубый, который я только нашел Заливаю кипятком в тарелке там, ну, Сколько мне нужно Без соли, без сахара, вообще без каких-то добавок Постоит он там минут 20-30 вот. И утром утром на голодный желудок просто кушаю его вот. И так где-то в течение месяца вот. Естественно, один овес не поможет В это же время нужно просто ограничить употребление мяса Желательно вообще исключить его вот. там ну, Жирных, жареных Продуктов. Ну, тех, которые советуют все врачи, рекомендуют настоятельно причем И многие народные целители Те продукты, которые катастрофически влияют на наш организм Это жареные, жирные, соленые, острые, консервированные ну и всякие там копчености и другие. Вот. Знаете, вы все прекрасно это что нельзя? Вот. По поводу чистки, по поводу чистки, вот смотрите, одна из причин из функции печени заключается в обезвреживании токсинов. Некоторые люди, не имеющие вот медицинского образования, Считает это причиной появления в данном органе всевозможных шлаков и камней. Но это неверно. На самом деле такая теория является мифом, причем мифом укоренившимся. Потому что благодаря анатомическим особенностям печени, в ней попросту нет таких участков, где вообще возможно отложение каких-либо камней. Вот это можно было бы считать забавным, однако в реальности такие заблуждения могут привести к серьезному вреду, вреду здоровья вот, и даже к смерти. Подтверждением этому служат печальные истории. Вот есть у меня, был один знакомый такой тоже, который специально сначала голодали, потом чистили сначала чистят желудок там клизмы делают а потом чистят печень огромным количеством растительного масла с добавлением лимонного сока кто-то яични желтки еще добавляет и потом для того чтобы убить себя окончательно еще и грелку ставить на печень. Это убийство. Это убийство и печени, и вас. Запомните это, пожалуйста. Это, это очень агрессивный метод. Я даже здоровым его не рекомендую, знакомым. Потому что неизвестно, к чему это все приведет. Потому что оливковое масло... Усиливает отток желчи. Вот. И поэтому начинается чрезвычайно интенсивное интенсивно ее выделение. И если вдруг у вас окажутся камни в желчном пузыре, то они обязательно начнут движение. Вот. Неизвестно еще какого размера камни. Желчный проток у нас 2-3 мм в диаметре. Вот. И с, с, с большей вероятностью эти камни просто перекроют этот проток. Закупорит, закупорит там все Ну и к чему это приведет, вы сами понимаете Другим опасным последствием такой чистки Может быть проникновение желчи в желудок и поджелудочную То есть туда, где ее вообще быть не должно Желчь, оказавших там, оказавшись в желудке разрушает клетки слизистой, что может привести к развитию онкологии, вот, то есть к раку. Вот, вопрос актуальный и как бы правильный в этом случае. Как же тогда чистить печень? Да никак, друзья, никак, не нужно ее чистить. Печень очищает себя сама за счет кровообращения. При этом из печени в желчь выделяются продукты метаболизма, холестерин и желчные кислоты. То есть очищение печи. печени – это отлаженный механизм, и не нужно в него вмешиваться. Нужно просто помочь печени разгрузить ее. То есть ваша помощь заключается в одном – разгрузите печень, Дайте ей спокойно выполнить свои, как бы я не знаю, обязанности, свою работу. Просто не перегружайте ее, не допускайте развития застойных процессов. Как этого добиться? Да Это очень просто. Двигайтесь больше, ходьба, легкий, легкий бег, там палочки. Эти сейчас люди ходят там очень много пенсионеров стали ходить избегайте перееданий ну и соответственно лучше не принимать алкоголь вот. но уж в крайнем случае, если необходимо просто не переусердствуйте пожалуйста с ним в молодости, когда у человека все в порядке с обменом веществ очисткой печени можно даже и не задумываться а вот после 40 лет для профилактики будут будет достаточно каждое утро выпивать либо настой желчегон желчегонного какого-то действия там тарапки сейчас можно подобрать вот, могу я вам подсказать желчегонные желчегонные сборы есть вот, ну и естественно знать меру и в еде и в напитках не надо валяться там даже на диване часами у телевизора. Особенно, если вы вообще и днем где-то на работе или еще где-то вот, очень мало двигаетесь. Кстати, одно из лучших средств от гиподинамии – посильные нагрузки на тренажеры. Ну, не всем, вот. Эти тренажеры называются еще кардиотренажерами. Попробуйте, например, позаниматься на арбитреке Это удобно и эффективно в плане оздоровления Кроме всего прочего, желательно за сутки выпить 1,5-2 литра воды не, не зря об этом везде нам говорят Полтора-два литра воды нужно выпивать Причем воды чистой Ни чая, ни там кофе, ни сока, ни, ни тем более... Магазинных этих вот всех лимонадов там и напитков вот Нет, просто чистой воды Если у вас нет возможности набрать воды там родниковой хорошей вот, То хотя бы кипяченой там отстаивайте Либо там какой-то фильтр купите Если раньше вы довольно часто прикладывались к спиртному то есть вы, естественно, переживаете по этой причине. Но в целях дополнительного как бы оздоровления можно пройти курс приема гепатопротекторов. Но опять же, все это нужно делать только после сдачи анализов. Желательно, конечно, сходить к ко врачу, чтобы поставить диагноз. Я не говорю, не говорю про лечение у докторов. Это уже в крайнем случае, когда уже там тяжелые патологии, что-то еще вот. а... Но вы должны знать свой диагноз, вы должны знать, что от чего нужно пить Какие там травы даже элементарные Потому что, во-первых, организм у всех разный, все люди разные не может быть одного лекарства для всех. Это заблуждение. Потом лекарства, как общеизвестно, они лечат только следствие. А мне вот в этом плане очень нравится восточная медицина. Они ищут причину заболевания. причина это духовные наши проблемы, Опять же, опять же скажу, малоподвижный образ жизни, питание неправильное, стрессы, злость, людская злость, она тоже имеет очень пагубные последствия для, сам, для самого человека. Агрессия, вот эта вот безмерная, что мы сейчас, к сожалению, часто наблюдаем на, там, на улицах, да вообще в жизни. Вот это, это очень пагубно отражается на самом человеке. Будьте добрее пожалуйста вот. давайте теперь о продуктах поговорим наверное да так вкратце затронем продукты вот. вообще о продуктах я буду делать отдельное видео по всем делам вот. Вот. ну здесь хотя бы в двух словах вот, э я вот употребляю чеснок, хотя доктора говорят, то, что это категорически запрещено. Но я пробую на себе и живу, как бы активной жизнью и никаких последствий плохих. А самое главное, в выборе, в выборе продуктов не переусердствовать ни в чем. Как говорил Авицена, все лекарство и все яд, все делаю в дозе. Вот, поэтому. Подходить аккуратно, даже если, казалось бы, самую безобидную траву Если долго и усиленно принимать в больших количествах Она может оказать негативное воздействие Это про любой продукт можно так сказать Расторопши вот. Расторопши, то есть для меня, я думаю, для многих для многих э, самыми основными э, там травы, продуктами является расторопша, овес, свекла, морковка. Вот. Причем морко морковь э, э, в чистом виде она не усваивается. Нужно обязательно что-то молочное, чтобы она переварилась. Не зря в Советском Союзе э, в столовых всегда.. К чертой моркови Добавляли ложку сметаны вот. Тогда еще были рыбные дни у нас вот. Как оказалось Это было не просто так вот. Один день в неделю был рыбный Где-то даже два вот. Заботились о нашем здоровье Как как оказывается А мы тогда все плевались Извините за выражение вот. Ну, что еще? Вот Смотрите, смотрите, пожалуйста, за собой В следующем видео мы продолжим разговор и о печени вот, О проблемах вот. Отдельно я, я уже говорил Поговорим о продуктах для печени Что лучше всего употреблять Как употреблять, в каких количествах а, Какие травы, какие... Продукты. Вот. А с... Будет видео в... По царскому скиту Сейчас вот на носу у нас праздники. А... Казанская икона Божьей Матери праздник. Потом Серафима Саровского. Вот. По этим всем делам будет отдельное видео. Посмотрим. Кому что интересно. Вот. Друзья, подписывайтесь на канал, пожалуйста. Поддержите канал лайками, там комментариями Мне очень важно ваш ваша обратная связь Что интересно, может быть я что-то не так сказал Естественно, я не доктор Я могу в чем-то ошибаться То есть Это ну, нормально, ошибки я свои признаю Если я понимаю, что какие-то гневные будут от кого-то высказаны скандальные. Но прежде чем что-то говорить, проверьте информацию. Посмотрите, посоветуйтесь с хорошим доктором, с хорошим там травником. Кстати, вот, травников хороших сейчас найти большая проблема. Мне повезло, опять же, вот в Царском скиту есть там и травник. Набрал я там, ездил Иванча недавно. Вот. Но это все, это ладно, это другая тема. Вот, ну, всех благ вам, друзья Самое главное, здоровье, позитива Обязательно позитива Относитесь к жизни легко Даже в самой сложной ситуации вот. ну, Всех благ вот, И до скорых встреч